25 августа. Телецентр. И Дворец культуры Октябрь объявляет площадь возле ДК. Территории ТВ! Все начнется в 2 часа дня. Лучшие рок-группы Нижневартовска. Только живой звук, только крутые байки. И самые сильные мужики города. В 15 часов праздник для детей, маленькие рокеры. Бесплатная сахарная вата, большой батут и, и куча подарков. подарков. В 16 часов шоу-программа «Силовой экстрим». Аэрон. Югра. В 5 часов для ценителей бургеров поедание их на скорость. В 17.30 сидим бесплатно 14-метровую колбасу. В 18.00 узнаем, кто больше съест пиццы. И все это в прямом эфире на телеканалах Самотлор, Мегаполис, Н1. Заходи на территорию ТВ.